Здорово, Ну? Как ты? Я нахожусь на тестовом сервере Барви Хирпэй, как ты уже наверняка и сам догадался, нам завезли с тобой новое весеннее обновление. Добавили новые скины, новые тачки, новый батл pass со своими наградами, новые механики, а самое интересное нам с тобой подвезли новую крутую работу кладоискателя. И как я понимаю на этом весеннее обновление не заканчивается, поэтому обо всем по порядку, я выпущу для тебя как минимум три видоса по данному обновлению, так что давай как можно быстрее накидаем с тобой 200 лайков, чтобы я дропнул для тебя уже вторую часть. Ну а также не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике, все условия ты видишь на своем экране, но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте, ссылочка есть в описании, удачи! Как и обещали разработчики, подвезли нам с тобой вот такой вот наикрутейший скин рэпера Кизару, Кизяк реально выглядит лично как по мне просто шикарно. Настолько детальная прорисовка этого персонажа, настолько качественно и круто выглядит его шмор, что я уже сам лично реально хочу приобрести себе данный скин. Мне кажется, я буду гонять в этом скине все лето. Лето, кстати, на Барвиху также подвезут в этом обновлении. Я знаю, что многие уже заждались, но как я и говорил тебе ранее, разработчики готовят вместе с этим обновлением оптимизацию по все это дело, оптимизированную новую летнюю карту с обновленной графикой. Так что не переживай в скором времени мы с тобой увидим летние солнечные деньги и на нашем любимом проекте хотя если честно у меня например за окном сейчас такая лютая зима какой я не видел даже в декабре или январе месяце в этом обновлении разработчики решили порадовать не только своих игроков но и своих ютуберов ведь для нас подъедут индивидуально вот такие вот скины робо-близняшек из нашумевшего пк проекта atomic heart будут ли доступны когда-нибудь данные скины для обычных игроков к сожалению пока неизвестно но я думаю это вполне возможно опять же все будет конечно же зависеть от того надо ли будет это игрокам будут ли пользоваться спросом и каким-то огромным желанием эти скины у обычных игроков но ну, а игроков также ожидает еще и вот такой вот новенький крутой реально как по мне довольно качественный детально прорисованный скинчик здоровый лысый накачанный дядька вот в такой вот голубой бандане который напомнит нам Наверное, какого-то да. участника латинской группировки, мексиканской мафии или чего-то такого подобного. Опасный мужчина, короче говоря, мне реально заходит именно его внешний вид, и самое главное его качественная детальная прорисовка. Также к нам подъехал еще один вот такой вот скинчик известного футболиста Неймара из сборной Бразилии, насколько я знаю, я тебе честно скажу, не особо когда-то увлекался вообще футболом, и поэтому не особо также и разбирался в этих футболиста не знаю насколько это вообще связано и имеет отношение к барви Херпе, но я думаю фанатом футбола фанатам сборной бразилии фанатом неймара явно данный скинчик будет как минимум приятен и наверняка зайдет прорисован он опять же довольно круто довольно детально качественно здесь даже бутсы на нем реально выглядят обалденно скины вообще лично как по мне в этот раз удались Ну и про девочек у нас конечно же тоже не забыли вот такая вот обалденная красивая деваха вот с такими длинными и необычными волосами вот в такой вот моднявой куртке в такой мини юбке и в таких высоких гетрах ну ли чулка короче девчонка молодая на стиле наверное один из лучших как по мне женских скинов за последнее время да и вообще в целом ну не считая конечно же скина харли квин короче говоря пацаки у меня встает вопрос на такие скины ну да ладно перейдем с тобой к новому автомобилю подъедет к нам с тобой вот такая вот вот крутая subaru импреза честно говоря я сначала был крайне удивлен ведь насколько я помню у нас на барвихе уже была subaru импреза но вот хоть убей я ее не помню и поэтому я отправился в автосалон на поиски этого автомобиля за последнее время на барвих уже добавили такое огромное количество тачек что я уже честно говоря сам потерялся и забыл что у нас есть а чего просто-напросто нету короче да у нас с тобой была subaru импреза за лям 800 в автосалоне но как ты уже понял это совершенно не та subaru импреза Impreza. это импреза именно у нас с тобой универсал но теперь до нас с тобой добрался и вот такой вот крутой седанчик ралли версии ее, насколько я знаю опять же как и тебе неоднократно уже говорил я не особо увлекаюсь автомобилями поэтому не особо ты разбираюсь в ней. но данную тачку я думаю знает в принципе абсолютно каждый выглядит она также довольно сносно довольно здорово Ну и как и всегда разработчики подготовили для нас с тобой ее детально и качественно прорисованный салон Toyota супра я не знаю что можно сказать сказать ведь Toyota Supra это у нас уже и так была на барвихе RP не заметила каких-то особых изменений в этой модели все по моему та же Toyota Supra которая была у нас ранее государственная стоимость данного автомобиля 2 миллиона рублей единственное что я знаю что Toyota Supra будет являться также главным призом за прохождение всего Battle Паса. но не обычная версия а конкретно будет в эксклюзивном виниле из кинофильма форсаж Ну и конечно же, DeLan нас к нам Тобой подъедет. Большинство игроков уж давненько просил добавить что-нибудь бюджетненькое на Барвиху РП. А то что, как не добавят новенького, так все то электрокары, то что-нибудь дорого-богато. Но теперь и бюджетная и так сказать, к нам также подъехала. Надеюсь, когда-нибудь мы увидим и Део Матис, и Део Нексию, и какой-нибудь Зазик даже добавят может, в российский автопро. Новых русских тачек, так и правда, давненько уже что-то не видно в салонах Барвихи РП. Ну и на этом, к сожалению, по тачкам и скинам пока что все. Да, есть, конечно. Еще у меня одна рыженькая Toyota Supra, которую я получил за прохождение всего Battle Pass а нового. Да, естественно, я его уже сегодня прошел целиком и полностью и забрал все призы. Но я тебе покажу все и расскажу об этом уже в следующем видео. Так что, как я тебе сказал ранее, давай добьем как можно быстрее 200 лайков. И тогда я дропну для тебя как раз таки уже вторую и за ней третью часть со всем этим обновлением. Ведь самое интересное именно впереди. Ну а на этом у меня пока что для тебя все que é